Ортодонтическое лечение не заканчивается со снятием брекетов. Для закрепления результата необходимо установить ретенционные конструкции, которые будут удерживать зубы в правильном положении, пока костная ткань окончательно не сформируется вокруг корней зубов. Одним из таких аппаратов является ретенционная капа. Для ее изготовления мы снимаем оттиск с челюсти, отливаем модель из гипса. Для данного вида капы используются жесткие пластины толщиной 1 мм. Мы разогреваем пластину в аппарате и обжимаем ею модель. Таким образом, пластина приняла нужную нам форму. Обрезаем края капы, полируем, чтобы она не травмировала десну. Первые три месяца капу нужно носить постоянно, убирая только во время приемов пищи, чистки зубов или публичных выступлений. В дальнейшем, по рекомендации врача, время ношения ретенционной конструкции сокращается. Они убираются на ночь и носятся меньше в течение дня. Длительность ретенционного периода в среднем два раза дольше, чем ношение брекетов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк.